Канабиноиды, в частности канабидиол, фактически является антипсихоактивным компонентом. Он компенсирует воздействие тетрагидроканабинола. К тому же, по последним данным, канабиноиды, включая канабидиол, обладают мощными целебными свойствами в отношении более 250 разнообразных патологических состояний. Но сам факт того, что различные растения, способные активизировать эту запрограммированную систему в нашем теле, показывает, что мы, вероятно, совместно эволюцируемые с этими сложными веществами на протяжении долгого времени. Таким образом, это непростая случайность, что конопля активизирует наши рецепторы и лечит более 250 недугов. Это свидетельство разумного замысла. Понимаете, наш организм запрограммирован на восприятие этого священного растения. В нем содержатся самые целебные вещества из всех известных человечеству. Теперь вы знаете, почему для нас так важно делиться информацией о священном растении. Рак — это очень важная тема, ведь его можно лечить и победить при помощи конопли. А теперь встречайте Уильяма Кортни, врача-терапевта из Северной Калифорнии, использующего коноплю в своей практике. Сначала собирайте плохие листья с оборванными краями. Их мы используем для сока. Как-то давно в газете Washington Post опубликовали статью президента Международного общества по исследованию каннабиноидов. В этой статье она сравнила меня с шарлатаном, торгующим чудодейственным зельем. Понимаете, если не в состоянии что-то объяснить, вас сразу называют шарлатаном. И я знал, что если мы хотим донести эту информацию до всех людей на Земле, нужно сперва самим понять, как это работает. Это понимание помогло бы сгладить эту истерию, сломать застарелые стереотипы. Я всегда была болезненным ребенком. Когда мне было 16 лет, мне поставили диагноз ювенильный ревматоидный артрит и люпус. В 19 лет у меня нашли интерстициальный цистит и эндометриоз. Мне стало так плохо, что я была прикована к кровати на протяжении 4 лет. В связи с заболеванием мочевого пузыря, мне приходилось самой себе ставить катетер. Мне провели 14 хирургических операций, я постоянно испытывала боль. Я принимала метадон, морфин и так далее. Был период, когда я принимала более 40 препаратов ежедневно, чтобы контролировать побочные эффекты, вызванные одним из этих лекарств. Я решила попытаться слезть с большей части медикаментов и найти нечто, что помогло бы мне контролировать свое состояние более естественным образом, пока фармпрепараты меня не убили. Большинство больных люпусом умирают от проблем с сердцем, вызванных медикаментами. Для себя я отметила, в какие моменты боль достигает максимума, и стала использовать коноплю, чтобы ее контролировать. Мне удалось слезть с антибиотиков, которые я принимала без перерыва на протяжении почти семи лет. Я начала самостоятельно изучать канаплю и набрела на информацию об эндогенной канабиноидной системе. И для меня стало очевидно, что все эти мои патологические состояния были взаимосвязаны. а Ведь все мои многочисленные врачи лечили каждый симптом по отдельности. На самом же деле, причина всех моих заболеваний была одна – неспособность частей моего тела взаимодействовать. Тогда я жила в Чикаго, а там конопля строго запрещена. Мне пришлось все бросить и переехать в Калифорнию. Я использовала коноплю в психоактивной форме, потому что о непсихотропной форме тогда никто не знал. Мы начали давить сок из листьев, и через месяц анализ крови показал, что люпус ушел в стадию ремиссии. Мы продолжали выжимать сок, и значительные проблемы со здоровьем возвращались лишь в тех случаях, когда мы путешествовали, либо происходил перерыв в приеме сока. Полагаю, представители древних культур на подсознательном уровне знали, что это растение священное, поскольку оно обладает огромным количеством достоинств и помогает облегчить человеческие страдания. На данный момент на нашем сайте greenmidinfo.com перечислено 275 различных заболеваний, в отношении которых конопля доказано обладает как минимум профилактическим действием, а чаще всего оказывает лечебное воздействие. Научных данных, подтверждающих, что это средство является настоящей панацеей, очень много. Ценность натуральных веществ в том, что они используются в неизменном виде то есть в том же состоянии, какими их создал Бог, чтобы мы могли исцелить себя. Поэтому, когда люди думают о конопле, как о каком-то психотропном сорняке, которым злоупотребляют, они упускают из вида тот факт, что это растение свободно произрастает в дикой природе. И, по сути, это дар Создателя человечеству для помощи в исцелении. По моему мнению, это очень логично, что люди почитают в своей религиозной вере то, что дает им природа. Мы должны уметь использовать дары Божьи, чтобы облегчать страдания. Некоторые утверждают, что их религия запрещает им использовать коноплю. Это нелепость, потому что если веришь в Бога, веришь и в то, что Он создал на нашей планете растения, биологически совместимые с людьми, созданными по образу и подобию Божьему. Разве мог Господь создать нас, но не создать конопли? Очевидно, что если Бог создал мир природы и имеет влияние над Ним, следовательно, Он создал и то, и другое. В книге «Бытия», глава 1, стих 29, говорится о том, что Бог даровал нам плодовые деревья, травы с семенами, все эти растения в качестве пищи и даже лекарства. Более того, ученые, изучающие Новый Завет, полагают, что некоторые масла для помазания, упоминающиеся в Библии, содержали в себе и масло конопли. Некоторые даже считают, что сам Иисус проводил помазание маслом с включением конопли. Не могу утверждать, я не ученый, но мне не верится, что Бог мог создать на земле что-либо, не обладающее теми или иными лечебными свойствами. Конопляное масло – фантастический продукт в рационе питания и стратегически очень важный для организма человека. Настоящее сыродавленное конопляное масло – Первый холодный отжим – важнейший источник полезнейших микроэлементов. Идеально усваивается с организмом человека. Северные славяне это растение боготворили. Никакое другое растение не давало столько выгод человеку, живущему в суровых областях Руси, как это. Основу для тканей и канатов, паклю и строительные материалы, масла и семена добавляли в различные блюда. Это растение – кормила наш народ. Потом традиции были утрачены. Подсолнечные и соя заменили конопляное масло, гречка и рис вытеснили конопляную кашу. Конопляное масло источник жизненно важных микроэлементов. Это уникальный пищевой продукт. Ученые сообщества уже давно подтвердили необходимость для человека полиненасыщенных жирных кислотов омега-3 и омега-6. Однако, первостепенное значение имеет не только сам факт наличия этих кислот в продукте, но и правильное сочетание. Так вот, в конопляном масле это соотношение близко к идеальному для человека. Соотношение омега-3 к омега-6. Конопляное масло 1 к 3, льняное масло 4 к 1, рапсовое масло 1 к 2, соевое масло 1 к 7. Пропорция между кислотами омега-3 и омега-6 составляет 1 к 3. Это самое оптимальное соотношение двух эссенциальных жирных кислот омега-3 и омега-6. Также научно было установлено, что организму человека каждый день требуется примерно 2-3 грамма омега-3 и 4-6 граммов омега-6. Это количество ненасыщенных жирных кислот, можно получить, употребляя всего по одной столовой ложке конопляного масла в день. Является источником редких и очень важных элементов – мезоинозита и фетина. Мезоинозит называется еще витамином В8, необходим для углеводного обмена, участвует в метаболизме пуринов, биосинтезе важных элементов и регулирует уровень холестерина в крови. Фетин – витаминоподобный элемент, обладающий ценным эффектом, предотвращением ожирения печени при недостатке белковой пищи в рационе. Кроме того, семена содержат пектины, защищающие слизистую желудко кишечника, нейтрализуют гнилостные бактерии и восстанавливают естественную микрофлору. Масло семян включает в себя все 20 аминокислот, в том числе незаменимых, нужных для полноценного функционирования организма и поддержание нормального уровня метаболических процессов. Лечебные свойства конопляного масла. Помогают при лечении катаров верхних дыхательных путей, хронических и острых бронхитов, при заболеваниях предстательной железы и половых органов. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очищают сосуды. При заболевании мочевого пузыря и почек поддерживает эндокринную и иммунную систему в норме. Применяется для лечения онкологических заболеваний. Рекомендуется принимать при авитаминозе. Помогает в заживлении поврежденной кожи, помогает при воспалениях и нормализует сухую кожу. Благотворно влияет на нервную систему при неврозах и бессоннице. Улучшает лактацию кормящих матерей. Защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Зеленый цвет масла конопли – результат высокого уровня хлорофила, который присутствует в семенах. Этот элемент имеет очень сходную структуру с клетками нашей крови, а также хлорофил ценный помощник в работе нашего организма по защите от паразитов. Растительное масло из семян этого растения является одним из тех продуктов, на основе сустава которых строился и эволюционировал наш организм. Каждый его компонент нашему организму хорошо знаком и необходим. По косметическому воздействию на кожу и волосы с конопляным маслом не сравнится никакое другое растительное масло. Конопляное масло является идеальной основой для косметических кремов и масок. Применение с целью повышения иммунитета, оздоровления и защиты мочи половой системы. А также в целях профилактики различных заболеваний, в том числе и раком, конопляное масло рекомендуется принимать по одной столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды. Также полезно употреблять в пищу конопляное масло в составе каш, салатов, винегретов, соусов, подливок, использовать приготовление других кулинарных блюд. Комплектное масло можно заказать на сайте, в в дней. Звоните, huisante, пишите, пишите. выберите, выберите, Также в действительности обладает антиопухолевыми свойствами? Проводились исследования как на животных, так и путем культивирования клеточных систем и для разных видов рака рака легких, груди, щитовидной железы, простаты, глиомы и развитие, лучше сказать, рост опухоли под воздействием ТГК сдерживается. То же происходит и с метастазами. Как это становится возможным? ТГК снижает синтез протеина, и это как раз то, что мы называем антиметагенетическими, антипролиферативными свойствами означающими, что опухолевые клетки в присутствии ТГК размножаются неохотно. Также ТГК обладает антигеогенным свойством, то есть он мешает росту и развитию новых кровеносных сосудов, необходимых для распространения метастазы. И еще ТГК обладает проапоптозными свойствами. Апоптоз ⁇ это программируемая клеточная смерть, то есть существует механизм, при помощи которого стареющие клетки умирают. Такая смерть протекает без некроза. Мы просто избавляемся от них до того, как у них появится возможность развить мутации, которые приведут к раку. Усиливая проапоптозные свойства, мы снижаем риск того, что клетки станут раковыми. Таким образом, марихуана или ТГК проаптизны. Это, судя по всему, и есть механизм, отвечающий за антиопухолевые свойства ТГК. Противоопухолевый. Это противодействующий образованию или предотвращающее образование злокачественных опухолей. Антираковый. Мы... Салям алейкум, уважаемые друзья. Меня зовут Рустем Тельманович, врач-онколог. И хотелось бы сказать коротко о свойствах и пользы коноплянного масла фирмы Резван. Очень хорошего качества. Само коноплянное масло хорошо укрепляет иммунную систему, ускоряет восстановление после операции. Улучшает работу сердечно-сосудистых заболеваний, также лечит анемию, нормализует обмен веществ, оставляет заболевания дыхательной системы, профилактика артрозов, артритов. Также данное масло хорошо в применении онкозаболевания, так как в нем содержится большое количество хлорофилла, который, который дает противоопухолевый эффект. Женщинам хорош тем, что нормализует менструальный цикл Мужчинам также хорошо при потенции и для укрепления мужского здоровья Поэтому всем советую для профилактики, а также лечения Пропить данное масло, не болейте, всего самого наилучшего Конопляное масло – это достаточно новое явление. Я не знаю, слышали ли вы об этом, но, в общем, это конопля, выпаренная в каком-нибудь пищевом растворителе до состояния эфирного масла. В результате мы получаем не только средства излечения от рака, но и от болезней крона, спида и диабета. Я использую слова «средства излечения» с осторожностью, потому что, несмотря на то, что это может излечить, люди не должны заблуждаться и считать его панацеей. Конопляное масло обязательно было бы в моем арсенале для получения канабидиола CBD и тетраканабиоидов THC. Оба они являются канабиоидами. THC или тетраканабиоидное масло оказывает наркотический эффект, и это больше подходит для лечения рака. Поэтому для раковых больных я бы рекомендовал больше тетраканабиоидов. Но и CBD или канабидиол тоже очень важен для лечения. Доктор Санджей Гупта говорил именно о нем в лечении припадков у детей. Это тот самый, который еще годы назад говорил, что канадооздоид. Конопля это плохо, но сейчас говорит, что он был неправ. И знаете, он молодец, что признался, что был неправ. Немногие из врачей могут это сделать, и в данном случае они неправы. Столько детей теперь спасают, потому что этот парень, доктор Гупта, выступил по CNN. Так что доброго здравия ему и CNN тоже. Я удивляюсь, как им удалось пропустить такую информацию. В домах престарелых не дают своим пациентам производные конопли. Либо им безразличны их больные, либо они недостаточно образованы. Скорее всего, второе, потому что мы им этого еще не объясняли. Но когда мы это сделаем, все пациенты в этих домах престарелых должны получать эфирное масло конопли с высоким CBD или THC, потому что это уменьшает воспаление. После десятилетних занятий кикбоксингом мне нужно было заменить тазобедренный сустав. После того, как я стал принимать это масло, оно значительно уменьшило воспаление в суставе, вплоть до того, что я смог ходить не хромая довольно длинные дистанции. Помимо этого, я еще много чего делаю для восстановления сустава. В общем, для всех, у кого есть артрит или практически любая другая хроническая болезнь, эфирное масло конопли просто будет творить чудеса. Как бы вы назвали тогда коноплю? Дьявольским сорняком или чудодейственным растением? Я бы назвал его «божьим даром». У нас вышла новинка «конопряное масло». Вот как его нужно принимать, можно ли его детям и вот для чего он вообще, что он дает нашему организму? Можете подробно вот рассказать про этот продукт? Канопляное масло компания ОН буквально недавно вышла на рынок, это в сентябре месяце, но уже за короткое время дала очень много результатов по применению. Чем же отличается конопляное масло? от других масел, и вообще те масла конопляные, которые продаются в исламских магазинах, те масла, которые выжимают и продают на рынках. Хочу объяснить. Дело в том, что в 1990 году была открыта еще одна Система организма, которая называется эндоканабиноидная система. В состав наплея, концентрата входит канабиноиды. Вот эти канабиноиды, они являются ключиками к тем замочкам, которые заложены в наших органах и системах. Различают два вида. CB1 и CB2 рецепторы. Эти рецепторы CB1 находятся в головном мозге, CB2 находятся э, во внутренних органах, в костном мозге и клетке иммунитета. И когда вы пропиваете качественное масло с хорошим содержанием канабидиола, вы восстанавливаете внутреннее состояние организма. Вы запускаете физиологические э, функции, которые заложены у нас уже генетически. И когда, э, при каких этих принимают это масло? Масло нужно при всех программах принимать. Почему? Потому что оно дополняет ускоряет действие, то есть быстрые результаты идут, и э, то, что его можно деткам тоже. Почему? Потому что очень часто на сегодняшний день, я сама врач, и хочу сказать, очень много детек, детей детей взрослых с эпилепсией, задержка речевого и психического развития детей идет. И э, такие дети как, с таким диагнозом, как эпилепсия, такие дети, которые аутисты, дети дауны, вот им просто необходим этот продукт. Вот. И э, почему на конопляное масло был запрет наложен? Дело в том, что в состав конопляного масла входит тетрагидроканабидиол. Это вещество, которое обладает психотропным действием, вызывает улучшенное настроение, эйфория. И в 70-е годы был наложен запрет. В 1974 году Рафаил Мишуван это израильский ученый, его называют дедушком канабинола. Он открыл вот это вещество, которое влияет на наши физиологические функции организма, восстанавливает, помогает людям выйти из состояния болезни. То есть равновесие, гомеостаз – это понятие такое, что всегда должен быть баланс между всеми органами и тканями, между всеми системами. И как раз конопляное масло, оно дает вот такой эффект. Даже такие трудноизлечимые заболевания, такие как Паркинсон, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, это все категории аутоиммунных заболеваний, которые фактически неизлечимы. Мы просто снимаем симптомы заболевания, но конопляное масло делает чудеса. Очень много научных статей, по поводу э, действия каннабинола, по поводу действия эндоканнабиноидной системы. И это, конечно, очень э, работает, потому что люди на сегодняшний день, они устали ходить по больницам, по кабинетам, с кабинета в кабинет в поисках своего здоровья. Вот э, Я хочу остановиться еще на таком заболевании, как сахарный диабет и онкология. Сахарный диабет – это заболевание, которое зависит в целиком от образа жизни человека. То есть, какие факторы влияют на второй тип диабета? Это питание, прежде всего, малоподвижный образ жизни, и злоупотребление простыми углеводами, то есть то мучное, сахара, которые быстро усваиваются. Вот. И, конечно, я бы хотела что сделать? Сказать вам, что на самом деле при сахарном диабете второго типа инсулин вырабатывает поджелудочная железа, в отличие от сахарного диабета первого типа. И здесь, по-другому, по медицинской терминологии, это называется инсулинорезистентность. И что мы делаем врачи мы назначаем э, препараты которые стимулируют э, функцию поджелудочной железы и э, для того чтобы клетки поджелудочной железы вырабатывали больше инсулина и э, те клетки которые усваивают инсулин они усваивали но э, увы все эти препараты, они действуют очень токсично, бывает очень много побочных действий. И конопляное масло экстракт на сегодняшний день это спасение для диабетиков второго типа. Почему? Потому что здесь появляется чувствительность к инсулину, клеточки открываются и инсулин поступает в клетки, то есть они становятся чувствительны к инсулину, сахара снижаются, вот и вся, весь расклад. Хочу остановиться на онкологии. Онкология сейчас все более-более такая категория заболевания, которая сейчас очень часто встречается. Если мы когда учились, было пару случаев онкологии, на сегодняшний день молодежь уже действительно часто заболевает онкологией, чем люди пожилого возраста. На самом деле, вот канопляное масло как работает при онкологии. Дело в том, что в 2003 году Всемирная организация здравоохранения издала приказ, патент, вернее, извините, в котором зафиксировала коноплянное коноплю, как лекарственный препарат, который обладает антиоксидантным действием, обезболивающим, противовоспалительным, онкопротекторным действием, и при таких даже сложных этих, но... и при таких сложных заболеваниях оно как бы работает и работает на выздоровление. Но опять-таки хочу заметить, что конопляное масло бывает разным. И зависит вот этот лечебный эффект от заболевания, от сорта конопли, чтобы вы знали. Потому что более, имеются более различные виды конопли, и процентное содержание разное бывает в каждом растении, чтобы вы знали. А канабиноиды, составляющие их, больше 103 видов. Поэтому э, нужно знать, какое масло пить и в каком количестве. Я хочу, чтобы люди знали, как можно излечиться самим. Рик Симпсон. Уже около века большой бизнес и фармацевтические компании всего мира скрывают лекарства от рака и бесчисленных других заболеваний. Только в интересах собственной выгоды. Когда люди должны страдать из-за денег или из-за того, что другие люди хотят заработать, в любом случае это неправильно. Когда врач не может вас исцелить, и вы хотите исцелиться, вы должны использовать любой шанс. Измените вашу жизнь. Возьмите и попробуйте настоящее лекарство. Лекарство, которое безопасно. Лекарство, которое действительно работает. Меня зовут Рик Симпсон. Я живу по 344 Little Fox Road в городке Маккен, северная Скотия, Канада. Я здесь, чтобы рассказать вам о самом лекарственном растении известном человеку. Гашиш. Масла изготовленные из гашиша являются наиболее медицински активными веществами, когда-либо найденными в природе. Примерно 85 лет назад лекарства из конопли широко применялись по всему миру. Многие компании-производители лекарств в 19 веке и в начале 20 века производили лекарства из гашиша десятилетиями. Гашиш — это растение, и таким образом оно не может быть запатентовано. Для фармацевтических же компаний нет патента означает нет денег, а стало быть и нет никакого интереса производить это лекарство. Когда вы взглянете на растущую марихуану, вы увидите, что она покрыта серебристой пыльцой, похожей на имя Эта пыльца и есть лекарство. Собранное должным образом, она дает масло, которое эффективно лечит или помогает контролировать практически любую болезнь, известную человечеству, даже рак. Мы снабдили этим маслом десятки людей, страдающих раком. Даже людей, страдающих неоперабельными формами рака, от которых отказалась официальная медицина. И они сейчас здоровы, после лечения гашишным маслом. Работая с этим лекарством, чудеса исцеления происходят постоянно. Это масло подняло многих людей прямо со смертельного ложа. Учитывая запреты, которые наши правительства наложили на марихуану, мы чувствуем, что это наш долг рассказать людям, как можно исцелиться самостоятельно. В действительности, это лекарство должно быть изготовлено массово в профессиональных условиях с использованием последних материалов и технологий. Такое производство горшичного масла могло бы стабилизировать возможности этого лекарства, плюс исключить любую опасность, ассоциируемую с изготовлением такого лекарства. Высокое эффективное гашишное масло может быть изготовлено прямо у вас дома или на работе. Далее в этом фильме мы покажем, как это может быть сделано, рассмотрев простейшие правила безопасности. Мы не отвечаем за возможные несчастные случаи и другое неправильное использование материалов этого фильма. Если вы или кто-то вам близкий находится в медицинском состоянии, угрожающем жизни, в котором наша медицинская система не в состоянии помочь, есть огромная вероятность, что гашишное масло и есть ответ на все ваши проблемы. Существует три различных способа использовать ваше гашишное масло как медикамент. Глотать, вдыхать и наружное применение. Но для таких внутренних болезней, как рак, в частности, как рак легких, внутреннее применение дает просто поразительные результаты. У меня было четыре операции на сердце и примерно пять кардиостимуляторов. И я жил практически на лекарствах, и я начал принимать гашишное масло, потому что мой отец принимал его от рака. И... У него уже больше нет рака. Оно сработало отлично. Оно позволило мне выполнять мою дневную работу. По крайней мере, настолько, насколько я могу. Давайте откровенно. После четырех операций на сердце вы все-таки ограничены в том, что вы можете делать. Но я на ногах целый день, и мы с женой постоянно ездим с места на место. Это практически вернуло мне назад мою жизнь. Жизнь без боли. Я страдал от постоянных депрессий, также от приступов паники. У меня также было три травмы спины, из-за которых я почти постоянно чувствовал боль в спине и в течение многих лет. И когда я начал принимать это лекарство, оно сняло мои боли в спине, избавило меня от приступов паники, и по мере того, как я продолжаю его принимать, мне становится все лучше и лучше. С моими депрессиями и приступами беспокойства. А у меня было родимое пятно на плече. Оно было черное, огромное и твердое. И узнав от Рика, что гашишное масло хорошо помогает при раке кожи, и в случаях вроде моего, я решила попробовать и приложить масло на мое родимое пятно. И посмотреть, вдруг это поможет. Я делал это три дня, потом еще четыре, и через две недели полностью прошло. У меня был рак кожи. Без шансов, говорили мне. Они пытались лечить это раз за разом. Меня сжигали несколько раз. Я говорю, сжигали, чтобы как-то назвать это. Короче, они жгли меня несколько раз, и это не дало ничего хорошего. И все, что они давали мне, я принимал, принимал. А потом я решил... Последовать за Рики, за Рики Симпсоном. И посмотрите на мое лицо, оно в порядке. Никаких глубоких дыр или шрамов. Я использовал гашишное масло для целого ряда состояний. Мигрени, головные боли, гинекологии, артриты, кожные заболевания, экзема и прочие. Храб, проблемы с желудком, диарея и многие другие. И гашиш во всех этих случаях Помог Мне пророчили, что мне осталось два месяца жить Я был в ужасном состоянии Понятно, я сдавался И Рик объяснил мне, как это все работает Химия и радиация просто убивают все живое в тебе. Они просто не дают тебе шансов жить И вот сейчас я смотрю на мое гашишное масло Вот почему я сейчас живу Почему я сейчас сижу здесь и говорю с вами И я говорю вам Гашишное масло действительно помогает. От чего помогает гашишное масло? Заболевания кожи, рак, диабет, инфекции, глаукомы, артриты, хронические боли, ожоги, язвы, породавки и родинки Все заболевания связанные с мутацией клеток, мигрене и головные боли, астма, бессонница, беспокойство и депрессия Помогает отрегулировать ваш вес, помогает рассасыванию шрамов, обновляет и омолаживает жизненно важные органы Хотел бы я, чтобы кто-то сказал мне, с чем оно не справится когда мы только начали наши поиски, мы пытались найти какие-то негативные стороны воздействия гашишного масла, и по мере продвижения вперед мы их просто не нашли, в то время как исследования обнаружили новые положительные аспекты лекарства. Так поиски привели нас к работам доктора Гузмана в Испании в 1999 году, затем Международного канабиноида исследовательского общества, исследования которые велись на протяжении более 17 лет и собрали воедино работы многих отдельных исследователей и исследовательских организаций, как, например, Health Canada, и нигде ни одного упоминания о побочных эффектах или вреде применения. Все только в пользу широкого применения гашишного масла. Канабис или гашишное масло традиционно применялось и применяется для лечения алкоголиков и восстановления наркоманов. Уже много лет, и по сей день оно применяется в ряде случаев, но в целом большинство медиков не признает его. А я думаю, что это связано с дезинформацией, которая царила многие годы. Гашиш преподносился больше как наркотик, чем как лекарство. Самое удивительное в нашем исследовании заключается в том, что марихуана использовалась в медицине в течение почти тысяч лет. В 1975 году я слушал CKDH радио и услышал доклад о тетраканабиноле ТГК, активном веществе марихуаны, и о том, как гашиш убивает раковые клетки. За три года до этого в 1972 году я вынужден был наблюдать, как мой 25-летний кузен умирает, страшно мучаясь от рака. Так что, когда я услышал это сообщение по радио, оно, конечно же, привлекло мое внимание. Но время шло, а я не слышал больше никаких сообщений на эту тему, и я решил, что то сообщение было неправдой, иначе система уже давно бы использовала ТГК борьбы с раком. В 1997 году я получил серьезную травму головы на работе. Врачи прописывали мне разные лекарства, но они ничем не могли помочь или улучшить мое состояние. И многие из лекарств имели страшные побочные эффекты. В 1998 году я смотрел передачу из цикла «Природа вещей» под названием «Refer Madness». Доктор Дэвид Судзуки интервьюировал многих людей с серьезными заболеваниями, которые использовали гашиш в качестве лекарства. Результаты были просто потрясающие. После просмотра этой передачи я купил немного гашиша и попробовал его. Простое курение гашиша. Гашиша уже помогло мне больше, чем все пилюли, прописанные докторами. И я рассказал им об этом. Я попросил многих докторов выписать мне рецепт на Гашиш, но получил отказ. Все, что врачи делали, это говорили мне, что Гашиш вреден для легких, и чтобы я держался от него подальше. Он все еще изучается. Как много лет нужно, чтобы изучить растения? Даже мой семейный доктор заявил, что гашиш вреден для легких. Тогда я спросил, что если я сделаю из гашиша масло и буду принимать его внутрь как лекарство? Он согласился, что этот способ был бы намного более медицинским. Но рецепта, чтобы я мог легально купить гашиш, так и не выписал. В 2001 году наш семейный доктор сказал нам, что они исчерпали все возможности и не могут ничем мне помочь. Так что я остался один на один со своей бедой. Я продолжал делать и принимать масло из гашиша в качестве моего единственного лекарства. Постепенно ко мне вернулась способность думать. Мое сознание очистилось от всех химических препаратов, которыми пытались меня влечить врачи. Все вокруг увидели наглядно улучшение моего состояния. Масло просто чудеса творило со мной. В конце 2002 года мой доктор исследовал три участка моей кожи, на которые в которых он, как предполагал, развивался рак. Первый участок был рядом с моим правым глазом, второй на левой щеке и третий на груди. В январе 2003 года рак рядом с моим правым глазом был удален хирургическим путем. И мне уже назначили операции по удалению двух других участков. Но через неделю участок после операции около правого года был инфицирован и выглядел устрашающе. Я вновь и вновь думал об операции, когда та радиопередача из 1975 года в пришла мне на память. Я знал, что масло, изготовленное мной, содержит повышенную концентрацию ТГК. И тогда я взял и положил немного масла на лейкопласт и приложил их к двум другим пораженным участкам кожи. Через 4 дня оба участка были свободны от рака. Нужно ли говорить, насколько я был впечатлен тем, как гашишное масло излечило меня от рака? Я просто сидел и умирал от рака день за днем. Посмотрите сейчас, я больше не умираю, вам нужно еще доказательства. Здесь в Маке на северной Скотте это масло уже снискало репутацию чудесного лекарства. Масло и экстракт из растений марихуаны. Рик Симпсон изготавливает его и раздает друзьям и соседям. Он называет его гашишным маслом. Остальные знают его как вдовье маслом. в небольших дозах, говорит он, оно исцеляет без какого-либо вреда для вас. Гашишное масло, содержащее ТГК... Тетрогидроканабинол считается эффективным лекарством от множества болезней, включая рак. Самое лекарственное из всех растений на Земле получило заслуженное признание. Мне все равно, сделано это лекарство из картофельных кустов, томатов или марихуаны и гашиша. Если оно спасает людей, помогает, работает, почему не использовать его? Для Рика Двайра это и личный опыт. Одним из доказательств действенности гашишного масла стал его отец, ветеран войны, страдавший раком легких. Последний раз, когда я был на приеме, мне сказали, что я умру в течение 24 часов. Но я не умер. Я стал принимать масло, и все пошло лучше и лучше. Чем больше денег вы тратите на рак, тем больше рака вы получаете. Причина в том, что ничего не делается для предотвращения рака. На что же тратятся все деньги? На что тратятся деньги? На обследование, диагностические центры, такой, знаете, контроль ущерба, лекарства. Вы ждете, пока у меня начнется рак, затем вы пытаетесь лечить его, и чем больше лекарств приобретается, тем выше прибыли. Чем тяжелее ситуация, тем выше прибыль. Поместите изначальный материал, предпочтительно хорошее в сырье, в пластиковый контейнер. Намочите исходный материал с помощью растворителя, который вы используете. Растолките исходный материал до полного измельчения, а затем залейте его достаточным количеством растворителя, чтобы он полностью был покрыт. Я использую растворитель, но 99% спирт также отлично подходит в роли растворителя, так же, как и другие подобные вещества. Хорошенько перемешивайте полученную смесь, чтобы дать активному веществу ТГК проникнуть в растворитель. Этот процесс займет... 2-3 минуты. Освободите растворитель от исходного материала и процедите его через кофейный фильтр. Теперь растворитель стал по цвету похож на бензин из-за наличия в нем гашишного масла. Убедитесь, что место, где вы собираетесь выпаривать растворитель, очень хорошо проветривается. Смысл в том, чтобы избежать контакта паров растворителя с кипящим растворителем, что может вызвать пожар или даже взрыв. Особенно опасными могут быть раскаленные до красна предметы, а также искры любого рода. Это может привести к воспламенению паров растворителя. Я пользуюсь электрической рисоваркой, которая выпаривает растворитель очень эффективно. Налейте растворитель с, гаш... с гашишным маслом в рисоварку и начинайте кипятить. Используйте вентилятор, чтобы не допустить контакта паров с кипящим растворителем. По мере того, как раствор выкипает, подливайте еще. И еще раствора, пока он не закончится. Когда уровень кипящего раствора снизится в последний раз, добавьте в него 8-10 капель воды. Поскольку точка кипения воды значительно выше температуры кипения растворителя, добавленная вода может, поможет собрать масло высвободив оставшийся растворитель. Когда последний растворитель выпарен, хорошо поднять рисоварку и постоянно помешивать жидкость. Это поможет выпариться остатком растворителя, а также уберечь полученное масло от перегрева. Ни в коем случае нельзя допускать температуры масла выше 290 градусов по Фаренгейту, 143 градусов Цельсия. Осторожно перелейте масло из рисоварки в небольшой металлический контейнер. Поставьте контейнер с маслом на какой-нибудь слабый нагреватель, как, например, нагреватель для кофе. Это может занять несколько часов выпарить остатки воды из масла. В конце не должно быть никаких пузырьков или иной активности на поверхности масла. Пока масло горячее, оно вполне текуче, но по мере остывания оно густеет. Примерно один фунт хорошего сырья, листьев марихуаны, дает около двух фунций концентрированного горшивого масла. Этого количества хватит для приема в течение двух-трех месяцев, чтобы излечить большинство серьезных форм рака. Я начал принимать масло, потому что тромбы у меня на ноге после последней операции причиняли страшную боль. И они ничего не могли с этим поделать, кроме как выписывать нестандартные стандартные болеутоляющие таблетки. Я не мог принимать их, потому что они быстро вызывали привыкание, я просыпался разбитый. Любое болеутоляющее, которое я пробовал, не приносило мне ничего, кроме депрессии. И, как я уже говорил, если я принимал их больше недели, то уже просто не мог без них обходиться. Так что я называю это привыканием. Не знаю уж, каким медицинским термином они пользуются в таких случаях. И они просто разрушали мой организм. У меня не было ни сил, ни энергии. Все, что они давали, это ослабление боли на пару дней. И потом побочные эффекты, и опять боль. И да, я определенный сторонник масла, потому что я ходящее доказательство его эффективности. И что, все мы не заслуживаем чувствовать себя лучше? Без разрушения себя? Я против всех этих ужасных, сильнодействующих препаратов, которые просто превращают тебя в робота, который нужно еще, еще, еще. Они просто разрывали меня на части и абсолютно не подходили для моего организма. Это ненормально. И когда ты спрашиваешь их, что это за лекарство, они даже толком не знают. Это должно помочь, говорят они. «А, отлично. Но вы говорите о моей жизни, в конце концов? И просто должно помочь, этого недостаточно?» «У меня случилась очень серьезная травма плеча несколько лет назад. Мой четырехколесик перевернулся, знаете ли. Как я уже говорил, я перепробовал все, но ничего не помогало. Я мог поднять или опустить руку, но не мог даже коснуться спины. Рука просто не шла туда». Доктор сказал мне, что двигательные функции не восстановятся, так как мускулы практически отделены от кости. Он сказал, что я смогу с большим трудом выполнять лишь очень ограниченные действия, и подвижность не вернется никогда. Это было его мнение, и он был прав, если бы не гашишное масло. Отцу Эрика поставили диагноз «быстро прогрессирующий рак легких» и сказали, что жить ему осталось не более шести месяцев. И как раз я недавно читала об этом, я спросила, как насчет гашишного масла, просто посмотреть на его реакцию. И он сказал, может быть, а я добавил, что читала об этом в газетах, и может быть, стоит это обсудить. И когда я узнал, что это может сработать, я сказал, конечно, я хочу попробовать это. И я не пожалел, скажу я вам. После разговора с Риком, когда он сказал, что масло успешно справляется с травматическими болями, я говорю, да я просто твой кандидат номер один, потому что я живу с этими болями с 1999 года. Каждый день моей жизни я ложусь в постель с болью, просыпаюсь с болью. Иногда я просыпаюсь среди ночи от боли, она уже не отпускает меня. Сейчас у меня полноценный сон, и я отлично себя чувствую, просыпаясь утром. И боли, как раньше, просто нет. Я всегда знала, что марихуана это лекарство и отлично помогает, например, при глаукоме. Это, да, глаукома мои дела были совсем плохи я не знаю знаете вы про глаукому это когда высокое давление в глазах вот что это такое один глаз минус 14 и другой минус 16 с тех пор как мне было 31 32 года я чувствую себя намного лучше сейчас намного я бы сказал в 10 раз лучше я забыл что такое боль мои глаза улучшились и я горжусь моим лицом никаких болячек или шрамов там каких Вся болезнь просто ушла. Я принимаю масло дважды в день, утром и вечером, на ночь. Одну каплю. Вот и все, что я принимаю. И это все, что нужно. Я избавилась от каких-либо симптомов полностью и чувствую себя на 20 лет моложе физически. На 20 лет моложе. Масло избавило меня от боли в спине, которые были у меня после травмы спины от боли, от которых я страдал так долго. Оно просто избавило меня от боли. Мне сказали боли. медицинские профессионалы годы назад, что максимум, что я смогу, это сидеть на диване и смотреть телевизор. Такие дела. И никаких побочных эффектов, никаких проблем в этом роде. И похоже, я контролирую свой вес сейчас. У меня была проблема с лишним весом. Ты набираешь вес. Сейчас мой вес держится постоянным уже давно. Я не знаю, что это масло делает и как это работает. Я думаю, оно просто помогает твоему телу самому справляться с проблемами. По которой люди не хотят верить в то, что гашиш, масло может делать в том что им промыли мозги наша система мы все видели ролики что марихуана это плохо я бы хотел чтобы кто-то доказал что плохого в марихуане кто умер от гашиша вы встречаете людей которым это помогло которые излечились но вы все еще сомневаетесь верить или нет каждый решает сам но для меня это просто замечательно So for Это работает. Like just... Я просто счастлив быть здесь, быть живым, потому что доктора ничего не смогли поделать. Они просто сказали, иди домой и умирай. Так или иначе, может, впрямую никто так и не сказал, но они сказали, мы ничего не можем поделать с этим. Я начал есть, я начал чувствовать себя все лучше и лучше, и я вышел отсюда с надеждой которые у меня уже давно... Правительство и система здравоохранения, они не хотят, чтобы у вас была возможность самим излечивать свои болезни. Эти люди не хотят ничего менять. Они имеют сверхприбыли, огромные банковские счета, и все вроде счастливы, как все обстоит. Ну а теперь, раз мы знаем про это гашишное масло, ну да, мы можем позволить себе по пойти и купить его. Потому что это самое главное, что принесет большие деньги. И им наплевать на бедных людей. Похоже, есть очень много случаев, где масло может помочь. И это просто грех не позволять людям узнать больше о его целительной силе. Из соображений прибыли или еще чего, для чего все эти институты и прочее. Я имею в виду, что люди в этой стране имеют право быть здоровыми. Столько людей, страдающих от стольких болезней, от которых масло может реально помочь. Откройте для себя, насколько это здорово, насколько это помогает. Я-то знаю, что это исцеляет. Это касается не только рака. Если у вас серьезные заболевания, как рак, например, какое кто-то имеет право сказать вам, что вы не можете использовать гашишное масло как лекарственный препарат? Вот только посмотрите на меня 6 месяцев назад. Я был просто уже... Все, уже все. Не было энергии, ничего просто не оставалось. А Сейчас я хочу жить. Я просто хочу жить. Бог вложил в это свою силу. Почему мы не используем ее? Почему мы отказываем в помощь тому, кому это может просто-напросто спасти жизнь? Если люди поймут, наконец, насколько это лекарство может помочь им, мир станет намного лучше. Это чудесное лекарство, вы знаете, просто чудесное. Мне нечего добавить, знаете, на самом деле здорово. Оно, оно творит чудеса, оно работает. Я просто знаю, что кашишное масло помогает. Я, может, не могу объяснить, но оно работает. Оно работает. Вот что я вам скажу. Знаете, январь 2007 года мой отец переехал жить к нам с женой, потому что его рак прогрессировал, и он уже не мог оставаться один больше. На тот момент у него была жидкость в обеих легких. Он уже практически не мог самостоятельно ходить, его дыхательная функция была снижена на 70%. И надежды, похоже, уже не было. Мы начали лечение маслом, и через три месяца рак полностью исчез. И день от дня ему становилось все лучше и лучше. Он просто выздоровел. С января, когда мы ему впервые дали масло, по март, когда он вернулся к себе домой. Результаты обследования на сканере и пошел в кабинет к медицинской сестре, и она была просто шокирована, когда увидела это. Жаль, у меня не было камеры, чтобы сфотографировать ее лицо тогда. Это стоило того. И я пошел делать сканирование не потому, что у меня что-то беспокоило. Просто, ну, чтобы быть уверенным, знаете, чтобы убедиться. У нас всегда эти сомнения в голове, и результат гласил, я избавился от рака. В на нашей каждодневной жизни мы окружены химикатами, ядами, канцерогенами, разрушающими нашу иммунную систему. Даже наша пища во многих случаях не соответствует человеческим нормам. Посмотрите на гормоны, которые добавляются в нашу пищу. Как можно считать ее здоровой или безопасной? Также и другие, вроде бы, безопасные вещества, используемые нами каждый день, полны канцерогенов и других крайне опасных составляющих. По моим оценкам, в 90% рак вызывается окружающей средой. За несколько последних десятилетий такие заболеваемые, как рак, диабет, различные аллергии, взлетело вверх, как ракета. И никто ничего не предпринимает, чтобы остановить эту тенденцию. По моим исследованиям, применение гашиша в медицинских целях, правильно изготовленное масло способно справиться со всем этим. Они бы могли, по крайней мере, дать людям шанс сразиться с этими болезнями. В истории человечества гашишное масло было известно как самое древнее и самое безопасное лекарство. И гашиш не вызывает зависимости. Почему же людям отказано в применении этого лекарства нашей системы? Закон, принятый в 1923 году, запрещающий использование гашишного масла, это просто позор. Законы призваны приносить пользу большинству. В случае с гашишем этого не произошло. Этот закон был принят исключительно в угоду большим деньгам, таким образом, чтобы они могли обеспечить себе еще больше... Для меня в жизни есть правильные вещи и неправильные. Отвергать истину о гашишной медицине – это не что иное, как преступление. Активный элемент гашишного масла – полностью натуральный ТГК, полное название – тетрагидроканнабиол. Он атакует избирательно мутировавшие раковые клетки, параллельно омолаживая здоровые клетки. Естественные побочные эффекты гашиша – это здоровье и счастье. Неоперабельный рак излечен с помощью гашишного масла. Раковые эксперты всего мира согласны в том, что химиотерапия в большинстве случаев неэффективна в борьбе с раком и убивает здоровые клетки вместе с раковыми. Исследования показывают, что пациенты, принимавшие химию-радиотерапию, во многих случаях умирают раньше, чем если бы они вообще лечились. В моей благотворительной деятельности более 50 человек готовы были свидетельствовать о том, что гашишное масло избавило их полностью от разного рода серьезнейших заболеваний. Любому понятно, что свободное использование гашишного масла для лечения заболеваний означает потерю доходов для фармакологических компаний. И это просто. Сидеть и наблюдать за страданиями и смертями, вызванные запретом на гашишное масло. Прибыли намного более важны, чем жизни и здоровье людей, населяющих эту планету. Теперь мы, Всемирная Организация Слезы Феникса, начинаем всемирную интернет-акцию протеста, чтобы вернуть широкое применение гашишного масла в медицинских целях. Мы надеемся, что множество других веб-сайтов и общественность поддержат этот протест, чтобы отменить запреты, налагаемые правительствами на использование гашишного масла. Будущее человечества зависит от судьбы этого протеста. Не оставайтесь в стороне. На кону ваша жизнь и жизни вашей Несколько лет назад произошло значимое для США событие. Канабидиол стал легальным во всех 50 штатах. Канабидиол – это фармакологическая составляющая хмеля или конопли, которая была отделена от наркотического тетрагидроканабинола в случае с коноплей и теперь может использоваться абсолютно законно, как пищевая добавка. С этого момента появился огромный интерес к данному средству, и рынок каннабидиола буквально взорвался. Сегодня мы поговорим о физиологическом воздействии каннабидиола на человеческий организм. Каннабидиол – это не просто пищевая добавка. Цель данного видео – рассказать вам простыми словами про те глубокие научные исследования, которые доказывают важность каннабидиола для здоровья человека. Для полного понимания механизма влияния каннабидиола на организм человека, сперва необходимо уточнить, а что вообще такое здоровье? Это отсутствие болезней или это просто отсутствие симптомов и проявлений болезни? Не совсем. На самом деле это более сложное понятие. Итак, как работает организм человека? В общем виде, любой физиологический процесс можно описать противоположными понятиями, как инь и янь. Это противоположности и формирует гомеостаз, процесс саморегуляции организма. Если описать с этой точки зрения иммунную систему, то можно представить такие противоположные состояния, как покой и воспаление. Когда эти состояния находятся в гармонии, на воспаление идет иммунный ответ то можно сказать, что ваша иммунная система работает правильно. Если говорить о нервной системе, то такими противоположными состояниями будут возбуждение и состояние расслабленности, и регуляция этих состояний обеспечивает правильную работу нервов. Гомеостаз эндокринной системы достигается при балансе работы катаболических и анаболических гормонов. Если говорить об окислительном стрессе, то следует отметить баланс окислителей и антиоксидантов. Конечно, так называемый окислительный стресс, большое количество свободных радикалов, это плохо. Но люди, стараясь достичь баланса, пьют ведрами антиоксидантов, думая, что не делают вреда организму. На самом деле окисление это естественный процесс для организма, без которого человек не смог бы жить. То есть все системы организма должны находиться в постоянном балансе, так называемом гомеостазе. Возвращаясь к вопросу о понятии здоровья, можно сказать, что это способность организма динамически поддерживать оптимальный баланс всех жизненных систем. Следующий вопрос. Что же такое этот самый динамический баланс? Это достаточно сложное понятие, которое мы рассмотрим на простом примере. Детского мобиля, который, возможно, был у вас в детстве, или есть сейчас у вашего ребенка над манежем. Итак, мобиль это такая карусель со свисающими вниз на ниточках звездочками. Если представить, что мобиль – это организм человека, то каждая звездочка – это своего рода сигнальная молекула, которая запускает в соответствующей системе организма процесс гомеостаза. К примеру, в случае с гормональной системой, звездочки – это и есть гормоны. В случае иммунной системы, звездочками были бы лимфоциты, именно те молекулы, которые заставляют иммунную систему начинать работать. Другими словами, динамический баланс – это история про то, что все системы в организме постоянно в движении, и нарушение одной из них непременно ведет к нарушению остальных систем. Если мы с одной стороны снимем маленькую звезду и повесим игрушку побольше, то весь мобиль переклонится в одну сторону и больше не сможет правильно вращаться. Что любопытно, если представить организм человека в виде мобиля, то можно сказать, что разные системы постоянно подвергаются каким-либо внешним воздействиям, вроде различных заболеваний, смещают баланс всего мобиля в какую-то сторону. Однако наш организм, в отличие от мобиля, умный, и он может скомпенсировать эти внешние воздействия, восстанавливая баланс. Это и есть гемиосаз. А теперь я постараюсь объяснить, как современная медицина и фармакология в виде лекарственных средств влияет на наш организм. К примеру, есть одна звезда, которая нарушает баланс его мобиля, то есть вашего организма, какое-либо заболевание. Вы идете к доктору, и он, после анализа, к примеру, назначает вам препарат, вы его принимаете, пытаясь воздействовать на пораженную область организма, как бы на эту одну звездочку. Всем известно, что фармацевтические препараты имеют широкий спектр побочных действий, и как следствие приема препаратов, вы нарушаете работу другой системы организма. После этого начинаете пить препарат, который подлечит уже эту систему. Но побочные эффекты распространяются на третью систему. И казалось бы, система функционирует, но мобиль остановился. Это значит, что система саморегуляции организма нарушена вследствие множественных внешних воздействий. Можно сказать, что каждая болезнь, вирусы и побочные эффекты от лекарств пагубно влияют на наши звездочки. и Они становятся одна тяжелее, другая легче, что приводит к невозможности мобиля вращаться, сохраняя баланс. И мобиль либо останавливается, либо вращается настолько неравномерно, что если бы он был живым человеком, то мог бы оказаться в реанимации после очередного сильного колебания. Итак, мы выяснили, что фармацевтические препараты борются с симптоматикой и не влияют на пораженную систему в целом. Это заставляет организм работать в условиях огромной нагрузки. Следует отметить разницу между фармацевтическими средствами, которые действуют на отдельные звезды, и каннабидиолом, который в отличие от них воздействует на баланс системы, восстанавливает так называемый гомеостаз. Посмотрите на зеленые кристаллические шары, которые находятся у осей мобиля. Именно эта точка отвечает за баланс и устанавливает его. Условно говоря, если звезда дает нам ответ на вопрос, что происходит с данной системой организма, то зеленый шар отвечает на вопрос, почему это происходит. Давайте рассмотрим детально физиологию человека и заглянем в нашу центральную нервную систему. На уровне отдельных клеток мы увидим, что каждая клетка покрыта рецепторами, которые могут передавать импульсы в ядро клетки, в котором, в свою очередь, содержится интеллект клетки, хомосомы. В каждой хромосоме содержится ДНК, содержащая информацию от многих регулятивных процессов в организме. Это похоже на программное обеспечение для компьютера. ДНК- это как бы информация, которая заложена в нашем организме, и которая формирует многие аспекты нашей физиологии. Эта информация- это и есть нейротрансмиттеры, которые управляют нашим организмом. Под влиянием каннабидиола через сигнальные молекулы нейротрансмиттеры начинают передавать информацию более чем тысячи 1100 отделам ДНК таким образом, что восстанавливается правильная работа соответствующих клеток. К примеру, есть нейротрансмиттеры, управляющие нервной системой, есть трансмиттеры, управляющие эндокринной системой, иммуны и так далее. К примеру, в поджелудочной железе есть бета-клетки, вырабатывающие инсулин, который необходим нам для поддержания здорового уровня глюкозы в крови. А теперь представьте, что есть нейротрансмиттеры, которые могут управлять процессом выработки инсулина в этих клетках. И часть из этих трансмиттеров, большая часть, может управляться каннобидиолом. Скажем по-простому, к примеру, как мы уже заметили, в поджелудочной железе есть бета-клетки, вырабатывающие инсулин, необходимый организму определенных количествах. Если этот процесс нарушается, то после того, как в организм поступает кинобидиол, он влияет на нейротрансмиттеры, которые передают нужную информацию в клетку, и она восстанавливает свою правильную информацию. Так и достигается гомеостаз в данных клетках. Слева на слайде видно, как КБД регулирует гены, отвечающие за противовоспалительные силы организма и иммунный ответ. Также эти гены регулируют систему регуляции гамма-аминомасляной кислоты в нашей центральной нервной системе. Справа же на слайде видно, что канобидиолы генетают те гены, которые продуцируют воспалительные процессы и успокаивают глутаматорническую систему, которая приводит к чрезмерной возбудимости. А теперь вернемся к нашей системе мобиля и попробуем разобраться, как именно каннабидиол ее регулирует. если глянуть на нашу разбалансированную звезду, то видно, как именно канабидиол идет по каждой из точек баланса и приводит ее в состояние равновесия, то есть гомеостаза. Наша система организма намного сложнее, чем обычный мобиль с 12 звездами, которую я показал. К примеру, только одна иммунная система насчитывает более 350 различных сигнальных молекул, которые регулируют ее систему, так что это уже будет очень большой мобиль. В свою очередь, эта сложность объясняет такое количество побочных эффектов у препаратов, а также дает понять, почему, влияя негативно на один участок организма, непременно заденем и другие его части. Как бы сместив баланс одной звезды, мы нарушим и другие звезды, что нарушит гомеостаз в организме. Вывод. Канабидиол способствует восстановлению гомеостаза в организме через нервную иммунную систему. Почему это происходит? Именно потому, что я ранее говорил, в нашем организме есть рецепторы, которые поддаются влиянию со стороны канабидиола, а именно CB1 и CB2, которые называются эндоканабиноидной системой. Эндоканабиноидная система – это сеть клеток по всему организму с рецепторами, чувствительными к КБД. Следует заметить, что эндоканабиноидная система является наиболее большой и разветвленной системой во всем организме. В медицинском вузе мы и не слышали о таком явлении, потому что его изучили только в 90-х годах. Одним из ее первооткрывателей стал доктор Рафаэль Мушулам из университета Хеврею в Израиле, в маленькой стране с крайне развитой отраслью медицины и биотехнологий. Среди прочего, доктор Мушулам также объяснил, что человеческий организм сам производит канабиноиды, анандомид и два арахидонаил другими словами, 2 аг анандамид Анандамид считается молекулой блаженства и синтезируется во время медитации. А 2-АГ-анандомид присутствует в молоке матери, что объясняет спокойствие ребенка во время кормления грудью. Так эти вещества выделяются при беге, на пике напряжения, и когда происходит их выброс, то человек ощущает счастье, приток силы и энергии, что в народе называют «второе дыхание открылось». Итак, у нас в организме есть рецепторы восприимчивые канабидиолы в центральной нервной системе, сердечно-сосудистой системе, в костном мозгу, где они, собственно, и создаются, в иммунной системе, в ЖКТ, в псилезионке и лимфатической системе, в мочевыводящей системе и так далее. То есть наш организм полон рецепторов канабидиола. Теперь вы понимаете принцип работы каннабидиола. Почему это важно? Почему это важно для меня и для вас? Или для бизнеса, который продает препараты с каннабидиолом? Это важно для всего человечества. Независимо от того, где вы проживаете, в провинции или в крупном городе, если вы пребываете в состоянии стресса, то ваша нервная система угнетена так же, как иммунная система при различных заболеваниях. Сюда накладываются и другие факторы, влияние гербицидов, пестицидов, токсинов и тяжелых металлов, городской смог, персистирование вирусных, грибковых и бактериальных инфекций и так далее. Последнее, что угнетает наш организм, это диета, которая бедна на полезные и необходимые нутриенты и одновременно богата быстро усвояемыми углеводами и сахарами, что вызывает сбой в липидном обмене, а также создает благоприятный фон для развития бактериальных инфекций. Если вы сталкивались с этой симптоматикой, то как думаете, это все влияет на нервную иммунную систему, это вызывает их разбалансировку, что сбивает работу всего мобиля и нарушает гомеостаз. В свою очередь, это может приводить к многим сбоям вплоть до системных заболеваний, таких как рассеянный склероз или ревматоидный артрит и прочих алты болезней. Поражает, что 100-150 лет назад данные болезни встречались значительно реже, что свидетельствует о росте эпидемиологии по данным заболеваний в силу развития вышеупомянутых факторов загрязнения окружающей среды стресс токсин образ питания и так далее также если системно нарушен гомеостаз нервной системы, что значительно чаще, то человек страдает от когнитивных дисфункций, мигрени, эпилепсии посттравматического стресса сдВг аутизма бессонницы и так далее. Опять же, 150 лет назад эти болезни были очень редкими, однако при продолжительном поражении нервной системы организма эти заболевания распространяются с каждым годом. Итак, если вы страдаете какими-либо или схожими из вышеперечисленных заболеваний, то употребление канабидиола для вас будет очень эффективным и принесет осязаемый результат. Воздействие на цб 1 и цб 2 рецепторы вашей эндоканабиноидной системы, он постепенно приводит в состояние гомеостаза вашу иммунную и нервную системы. Что можно вынести из этого разговора в качестве вывода? То, что здоровье достигается посредством физиологического гомеостаза через эндоканабиноидную систему. Таким образом, канабидиол – незаменимый катализатор оптимального здоровья. Конопля. Что это? Трава дьявола? Наркотик не менее опасный, чем героин? Но ведь наркотик – это вещество, растение не может им быть целиком. В этом видео вы узнаете, как заговорщики демонизировали растения, которые переводятся как «конопля полезная». Кто знает, может быть совсем скоро, когда на планете падет власть нефтяных магнатов, конопля снова станет одним из самых главных растений на Земле. Как это и было сто лет назад. Не переживайте, Крамола не топит за легалайсы, вопрос здесь не в теории заговора, а самый что ни на есть в практике заговора. Давайте разбираться. Начнем с того, что нужно разделить промышленную коноплю и коноплю, из которой можно получить марихуану. Разница существенная. Промышленная, она же техническая конопля, содержит до полутора процентов психоактивного вещества. Другая же наркотическая – от 4 до 20 и выше процентов. Курить техническую коноплю все равно, что курить листья подсолнечника. Посевы такой конопли на территории стран Европейского союза даже не охраняются, так как они не интересуют наркоманов. Сорт Института глубинных культур ЮСО-31 уже 26 лет выращивается не только в странах СНГ, но и в ЕС, Канаде, Австралии, и Китае. Содержание психоактивного вещества в растениях этого сорта составляет всего 6 сотых а предельно допустимое содержание в конопле по законам разных стран таково: Украина 15 Россия 1 десятая процента, страны ЕС 2 Канада 3 А в конце 2009 года в Украине были зарегистрированы два сорта промышленной конопли с нулевым содержанием психоактивного вещества. Ну хорошо, скажет кто-то, эти доли процентов все равно можно довести до 100. Однако такое извлечение настолько дорогостоящее, химически опасное и что теряет всякий смысл. А скрывать плантации марихуаны в полях промышленной конопли тоже не получится. Процессы культивирования разные, и периоды сбора технической конопли не совпадают со временем сбора марихуаны. Единственный здравый вывод – одновременный запрет на марихуану и легализация промышленной конопли, но осторожный зритель снова может сказать, что это усложнит работу правоохранительных органов по борьбе с наркотиками. Мировой опыт показывает обратное – в странах, где промышленная конопля уже культивируется как сельскохозяйственная культура, нет никаких проблем. Весь контроль со стороны государства заключается в отслеживании уровня того самого тетрагидроканабинола в листьях растущей конопли. А организовать этот контроль очень просто. Кстати, техническая конопля получена не методами генной инженерии, а селекцией. И прежде чем перейти к выгодоприобретателям всемирного заговора против самого полезного для человека растения, отметим несколько главных применений. Во-первых, уникальные текстильные возможности. Коноплянное волокно отличается крепостью, стойкостью против гниения при длительном пребывании в воде и поэтому издавна служило лучшим материалом для канатов, веревок, рыболовных снастей, мешков, брезента, холста и парусины. Само английское слово canvas, парусина, холст, происходит от голландского слова конопля. Коноплянное волокно в 10 раз прочнее хлопка и может использоваться в производстве всех типов одежды. Притом изготовленный из конопли ткань гораздо полезнее для кожи, чем пропитанный химикатами хлопок, который собирается в наши дни при помощи химии. 25 пестицидных душей и листья опадают сами. Да и не только для сбора, но и выращивают хлопок с огромным количеством пестицидов. 50% всей химии в США распыляется на хлопок. Плюс к этому хлопок растет только в теплом климате и требует огромных затрат воды. Конопле требуется не так много влаги, растет она, в общем-то, где угодно, не говоря уже о том, что в 3-4 раза превосходит хлопок по урожайности. Еще одно качество, которое делает коноплю особенно привлекательной, это темпы ее роста. За 110 дней растение достигает высоту 2-3 метров, что позволяет получать по нескольку урожаев за один сезон. Конопля – лучшее сырье для бумажного производства. Конопляная бумага не требует отбелки белки хлора. Метанул из конопли – хорошее автомобильное горючее, сейчас его используют для гоночных машин. Другой способ получать горючее – использовать масло семян. Некоторые дизельные двигатели могут работать на чистом коноплянном масле. Конопляный биопластик, еще в 1930 году Генри Форд сделал из него корпус для автомобиля, который, кстати, работал на конопляном топливе. Конопля упоминается почти во всех известных медицинских книгах прошлых веков, но это тема другого выпуска. Но как же так получилось, почему такое незаменимое растение сейчас имеет славу только как наркотическое? История этого вопроса достойна отдельного описания. Итак, хронология вопроса. В США в XVIII веке выращивание конопли было обязательным. С 1763 по 1769 годы за отказ от выращивания этой культуры даже можно было угодить в тюрьму. До начала XIX века в США коноплей разрешалось платить налоги. К концу XIX века главным экспортером конопли в мире оказалась Российская империя. 40% производства пеньки в Европе приходилось на Россию. Можно смело утверждать, что на конопле держалось благосостояние целого государства. Как еще называют нашу страну? Русь пасконная, а между прочим пасконь – ткань из конопли. СССР также рассматривала коноплю как одну из основных сельскохозяйственных культур. Ее посевы в 1936 году 680 гектар, составляли ни много ни мало пятых всей мировой площади под коноплей. А партийными решениями на самом высоком уровне за посевы конопли на усадебных, при усадебных и пойменных угодьях крестьянам предоставлялись специальные готы и преимущества. Статус конопли как главной сельскохозяйственной культуры в СССР был увековечен в 1954 году в знаменитом фонтане Дружбы народов на ВДНХ в Москве. Значок мастеру коноплеводства это не мем, сделанный в фотошопе ради прикола, а реальный артефакт тех лет. А словосочетание Коноплеуборочный комбайн тогда не вызывало глупого хихикания. Однако уже в 1961 году СССР ратифицирует Конвенцию ООН о наркотических средствах, согласно которой конопля ряду с героином объявлена опасным наркотикам, не имеющим никакой практической ценности, и которая предписывается всячески уничтожать. Что же случилось? Отмотаем немного назад и снова вернемся в Америку. В 1916 году парламент США высказал мнение, что к 1940 году вся бумажная продукция будет делаться из пинки, поэтому вырубки деревьев больше не потребуются, ведь один гектар конопли по продуктивности эквивалентен 4 гектарам леса. Такая новость не могла понравиться денежным мешкам, разбогатевшим на вырубке лесов и производстве бумаги из древесины. Но были и куда более могущественные силы. В то время наследники Дюпонов запатентовали ряд производственных процессов, знаменующих приход на сцену и зарождение эры ископаемых источников энергии. На годовом отчете председатель призвал акционеров, о которых чуть позже, инвестировать в новое подразделение, нефтехимию, вседоступные средства. Синтетические материалы, такие как пластмасс, целлофан, слулоид, метанол, нейлон, вискозы решили производить из нефти, газа и прочих углеводородов. Индустриализация в сельском хозяйстве, инновации в деле производства конопли разрушила бы долю более 80% бизнеса Дюпон. А теперь акционеры. В эти годы некий Эндрю Миллон становится секретарем государственного казначейства и основным инвестором компании Дюпон. Но этот непростой человек был еще владельцем шестого крупнейшего банка страны и крупнейший акционер Гульф Ойл, которая, в свою очередь, была одной из семи сестер – конгломерата нефтяных компаний, державших львиную долю мировых запасов нефти. Эндрю Милон назначает своего племянника Гарри Анслингера на пост главы Федерального бюро по наркотикам и опасным препаратам. Известно, что этой кучкой финансовых магнатов были проведены ряд конфиденциальных встреч. К преступной группировке подключили американского медиа медиамагната Уильяма Херста, который закупал бумагу для своей газеты «Дюпона», добывающего целлюлозу из древесины и тоже вложился своими деньгами в дюпоновские предприятия. Вместе они организовали черную пиар-компанию, формально против марихуаны, но по факту против конопляных конкурентов. Ее основным тезисом было то, что использование конопли – основная наркотическая проблема, и что марихуана вызывала у людей крайние проявления насилия. Олигархам удалось провести в Конгрессе США закон о налоге на марихуану. Этот закон запрещал даже медицинское применение марихуаны, а коноплипромышленников он вынуждал платить такие немыслимые налоги, что они просто закрыли свои убыточные предприятия. Далее упомянутый Гарри Анслингер, глава Федерального бюро США по борьбе с наркотиками. Надев маску оголтелого догматика, и расист объявил коноплю оружием коммунистов и сделал все, чтобы народы мира приняли запрет на выращивание этой культуры, причем всех разновидностей, в том числе промышленной конопли. Сейчас модно называть такое влияние лоббированием, но если говорить прямо, то несколько богатых заговорщиков за кулисно запретили всему миру использовать одно из главных и полезных растений на планете. Итак, 30 марта 1961 года. В Нью-Йорке большинство государств-участников ООН подписали единую конвенцию о наркотических веществах, которая в частности предписывала установить строжайший контроль над выращиванием опасных наркосодержащих растений – опийного мака, коки и каннабиса. Кстати, что интересно, конопля, будучи универсальным лечебным средством, была включена в список наркотиков, не имеющих медицинского применения, в отличие от опиатов, которые до сих пор широко применяются в медицине. Но все же в последнее время, когда незыблемость мира, построенного на нефти, все-таки пошатнулась, есть надежда, что у конопли будет второе рождение. Спрос на всяческие изделия из конопли увеличил пассивные площади в Европе. Быстро растет количество магазинов, продающих одежду и другие товары из конопли. В некоторых странах легализовали коноплю как лекарство. В России реализуется и заявлено несколько проектов по выращиванию этого растения и строительству заводов по его переработке. Наиболее амбициозный в Пурганской области. Здесь будут высеяны 100 тысяч гектар технической конопли, которые затем пройдут глубокую переработку в нано- и микроцеллюлозу биоразлагаемую Пэт тару бумагу, текстиль, особо прочные композиты и другие экологически безопасные продукты. Всего же из технической и наркотической конопли можно изготовить до 25 тысяч видов продукции. А можно вообще ничего из нее не делать, просто посадить на загрязненной земле и конопля высосить оттуда тяжелые металлы, причем ни цинк, ни свинец, росту конопли не помешают. В Германии, где земли, выведенные из сельскохозяйственного производства, занимают до 15% от общего земельного фонда, фермеры получают дотацию от государства на возделывание танка на плит, разумеется, без наркотической. Вот такая не очень веселая история, друзья. В очередной раз нефтяные магнаты, мягко говоря, навязывали свои решения всему миру, а говоря жестко, нагнули и посадили весь мир на нефтяную синтетическую иглу. Что думаете по этому поводу, посмотрим, что вы напишите в комментариях. Благодарим за оценку видео и до скорых встреч на нашем канале. Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, коллекционер народных методов лечения, травники. Я нахожусь в Академгородке, в Новосибирске, на втором этаже. Это магазин Вершки и корешки. А, ну этот магазин эконаправленности, здесь много очень хорошей косметики и здесь очень много таких препаратов и всяких вкусняшек, которых можно не просто употреблять, но еще и употреблять с пользой для здоровья. Ну вот, в частности, у меня в руках конопляное масло. А Родоград это наши партнеры. Но. Сразу, конечно, оговорюсь, хотя можно и не оговариваться. Конечно, это совершенно другая конопля, которая не содержит вот те канабиноиды, а, то есть она не обладает наркотическим эффектом. то есть, ну, Это уже, вот, уже смешно говорить в каждом видео. Но, тем не менее, само растение конопля для травников, оно очень значимо. А, мы в свое время собирали и семена конопли, и вот масло употребляли в древности, просто семечками. То есть то, брали большую репу разрезали посыпали семечками и в духовку было очень вкусно именно сея конопли потом в общем то данная практика она уже сходит на нет все простую пищу стали отвергать Получилось очень много магазинов, но сейчас происходит вполне закономерный возврат к нормальным, к, вот, к нашим к древним источникам питания. Поэтому конопляное масло это вот буквально древний русский продукт, который очень подходит всем нам, живущим на этой территории, потому что в конопле у нас огромное количество хролофила. Само даже масло, оно яркое зеленого цвета. Ну, хралофил – это, в общем-то, растительный такой аналог гемоглобина в нашей крови, и поэтому он, в общем-то, повышает содержание данного гемоглобина. Поэтому это очень важно для веганов, для тех, кто находится на диете, и просто кто заботится о себе, в общем-то, употребляет конопляное масло. Оно изнутри сосудики ваши пролечит, оно добавит, в общем-то, гемоглобин, изменяет даже формулу крови. А плюс ко всему омега-6 и омега-3 никуда не делись, то есть они находятся, поэтому липотопротеиды, а, в общем будут эвакуированы и, следовательно, холестерин а, он уменьшится. Поэтому вот конопляное масло оно обладает очень интересным вкусом. Оно такое очень светлое, зелененькое, яркое. Немножко есть вы туда добавите базилик. То есть это будут обалденные салаты. Поэтому а масло конопляное содержит, естественно, и калий, и магний. У него хороший такой микро состав то что именно нужно именно для вашего организма то есть и для крови и главное здесь находятся, конечно же витамины в частности витамин е он очень хорошо действует на кожу, он хоть хорошо действует на репродуктивную систему женщины. И конопляное масло можно использовать и наружно для массажи, для ухода за лицом, для ухода за волосами. Поэтому это вот такой, в общем-то, универсальный продукт. Вам стоит только вот прийти в магазины вершки и корешки, купить. Здесь есть специальная книжечка, где о масле написано несколько больше, чем я сказала. И, в общем-то, вот берите. Творите, придумывайте новые рецепты. Используйте для внешней и внутренней красоты. и программа Здоровая кухня. Сегодня у нас в гостях основатель проекта Конопель Андрей Кузин Здравствуйте, Ольга. Очень приятно быть у вас в гостях. Спасибо, что вы к нам пришли. И сегодня мы тайну конопли. Тема очень новая, актуальная, интригующая. И как раз как не основатель компании, не расскажет нам всю-всю правду? С удовольствием сделаю это. Отвечу на ваши вопросы. Ну, начну, наверное, с самого главного вопроса. В лоб. Так наркотик это или нет? Коноплю можно использовать в двух направлениях. С негативными последствиями и с максимально полезным эффектом. государственный реестр внесены около 20 сортов без наркотической коноплики. И с несколькими из них мы и работаем. Почему вы стали заниматься, и как вообще пришла идея вот именно такого производства, возрождения такого производства? Идея родилась, на самом деле, после прочтения исторической справки об этом растении. Когда я узнал, насколько она была популярна и насколько она была полезна, конопля являлась стратегическим растением в начале 20 века. Посевы конопли в Советском Союзе составляли около миллиона гектаров. Получается, этот продукт э, по ценности очень питательный и полезный. Коноплю можно смело назвать нашим русским отечественным суперфудом. Я как потребитель и как основатель и владелец магазина постоянно нахожусь в поиске хороших, качественных продуктов. Как для себя, так и для своих клиентов. И поэтому, когда я увидела вашу продукцию, я была... Правда, очень приятно удивлена ее качеством, отборным качеством, можно сказать. Это отдельный мой комплимент, ну, собственно, поэтому мы и собрались здесь сегодня. Я знаю, что вы делаете не только отборное семя, еще его чистите, у вас получаются ядра, да. Дальше вы жмете масло, у вас есть чистый протеин из продукции для спортсменов. Как вам удается вот эту крафтовость, вот это качество именно получать, сохранять? Потому что действительно один из самых лучших продуктов на сегодняшний день на нашем рынке, который я видела. Весь процесс производства находится под чутким контролем нашего технолога вот, и находится в ответственных руках наших производственных рабочих. Андрей, я знаю, что вы делаете прекрасное масло сами. Но так как у меня все-таки магазин техники, я специалист по домашней такой вот хорошей технике, у меня прям руки чешутся уже попробовать и отжать масло прям вот сейчас тут и посмотреть, что получится у нас. Так давайте же начнем. Давайте. Конечно, взвесим. Что у нас? Здесь 600 грамм. Это ровно... Две, две, две да, как раз две пачки э, так, чтобы удобно было посчитать по 300 грамм готового продукта семян и как раз проверим КПД какой у нас выход на домашнем на нашем маслопрессе я могу добавить то, что семена отборные они уже готовы к употреблению их не надо дополнительно мыть или чистить можно сразу засыпать в маслопресс здорово разогреваем маслопресс у нас представлены семена, ну как натуральные неочищенные и очищенные ядра. Мы сейчас будем сжать именно вот из неочищенных семян. Я попробовал до программы сделать масло и из ядрышек, но не получилось. Домашний шнек не взял. А у вас на производстве это получается? Да, у нас это получается, поэтому один из слоганов нашей компании звучит так. Мы делаем продукты такими, какими вы бы могли бы сделать их дома. Только лучше. Маслопресс готов к работе. Плюс его в том, что вы засыпали семечко, закрыли, включили на кнопочку и можно отойти. То есть и он спокойно вам 10-15 минут будет отжимать масло. У меня как раз будет время рассказать нашим телезрителям, что представлено на нашем рынке в данный момент, плюсы и минусы, и как выбирать домашний маслопресс. Хочу провести небольшой экскурс от того, что представлено сейчас на российском рынке из домашних маслопрессов. К сожалению, выбор не сильно велик, Производство в основном работает на гидравлике, все-таки гидравлика это очень хороший способ, но беда в том, что достаточно большой объем, это громоздкая конструкция, в частном доме можно себе позволить это, но в городской небольшой квартире, наверное, навряд ли. Есть ручные маслопрессы и есть электрические. В принципе, из ручных моделей Piteba это единственное, что я бы порекомендовала вам, все-таки качество лучше, но с другой стороны вам точно нужен ручной маслопресс, потому что это не просто. это вот прям для таких вот очень упертых и очень скрупулезных людей. Во-первых, это физический труд раз, выход масла очень маленький и в принципе Честно, если сравнивать там меня как, меня как хозяйку, как женщину, навряд ли мне на второй отжим масла хватит. Вот Это чисто такая, я считаю, мужская работа. И если у вас рядом есть мужчина крепкий, и кому это все в радость, окей. Я голосую за электрические маслопрессы. А, есть модель китайского производства фирмы Роумид. Из плюсов этой модели, то, что, естественно, включается по одной кнопочке, здесь есть регулировка температуры, вы можете поставить холодный, ну, то есть сами регулировать температуру отжима, это большой плюс, достаточно маленькое отверстие выходное здесь, а вот в воронке в самой, и нельзя засыпать много семечек за раз, то есть он любит, когда вы сыпете по чуть-чуть и постоянно контролируете процесс. Из минусов этого пресса то, что не очень высокого качества металл, из которого сделан сам шнек, и из-за этого есть рекламации, то есть он частенько заедает. Он нагревается и его перекашивает. Это я вам говорю как пользователь, так как я торгую этими моделями, и с чем, например, мы сталкиваемся. В каких-то случаях можно просто нажать реверс, и он отпустит но, тем не менее, есть вот такая некая болезнь у этой модели. Но он самый недорогой из всех электрических. Еще одна модель прекрасная чешская Сама. Плюс ее в том, что это соковыжималка хорошей фирмы, очень качественно сделана. И к ней отдельно продается вот такая насадка. Насадка масло пресс То есть это как раз из той серии, что брюки превращаются вот, в элегантные шоу. То есть вы меняете насадку. Насадка сделана очень качественно. Здесь резьба, все металл, конечно, на самом высоком уровне. Очень приятно этим пользоваться. А, то есть, безусловно, конечно, по качеству очень достойно. И у вас получается вот два а, аппарата с одним мотором. Для кого это хорошо? Когда у вас в семье... Один-два человека вам надо а, пить сок, потому что все-таки одна обычная соковыжималка не такая производительная, она медленнее делает сок. Но тем не менее он шнековый, ну то есть он из холодного отжима, он шнековый и он очень полезный. На ней можно измельчать, готовить сорбет из мороженого и делать лапшу а, домашнюю. Из минусов, конечно, можно назвать цену. Больше 30 тысяч стоит сама соковыжималка, и плюс отдельная насадка маслопресса стоит 23 тысячи. Но зато вы экономите место и получаете таких два, два прибора в одном. Представляю лидер наших продаж. Это корейская фирма Ликвид. Все же, когда отдельно маслопресс и отдельно соковыжималка, конечно, это вы получаете больше, ну и больше КПД, и больше выход. Плюс этой модели. То, что она реально очень компактная. Смотрите, ну, занимает совсем мало места. Во-вторых, вы можете засыпать сюда зерна, достаточно много, прям буквально вот под завязку накрыть, спокойно включить его, и быть рядом, что чем-то еще параллельно заниматься. Вот он очень прост в управлении. Шнек небольшой шнек моется, ну его даже в принципе можно не мыть, просто протереть сухой тканью, то есть все это займет, уход за ним буквально не больше там 2-5 минут. И вы в любой момент поставили, выжили себе чуть-чуть масла, сколько вам надо на семью, буквально 100 грамм, как правило достаточно, скушали это свежее масло за несколько дней, поставили новое или там другого вида, то есть у вас постоянно свое масло, причем хорошего, ну, холодного отжима. Именно эту модель мы сегодня используем. Конечно, есть ограничения. Они написаны всей в инструкции. Например, вы не сможете выжить масло совсем с мелких семян, как, таких как амарант. У домашних приборов всегда есть некие ограничения. Невозможно сделать то, что сделает большой профессиональный прибор, Дома, То есть ну, не все возможно. Еще самый частый вопрос, который обычно задают. До какой температуры разогревается шнек? Друзья, какая вам разница, до какой температуры разогревается шнек? Вам нужно, чтобы у вас было масло а, на выходе не больше 40 градусов. Посмотрите. Вот это сам нагревательный элемент. Во-первых, обратите внимание, что он нагревает часть, больше которая уже выдает жмых. Потому что именно вот эти, из этих отверстий раньше, до этого нагрева, выходит масло. И это нужно для того, чтобы жмых не застревал, а выходил. Иначе у вас просто все встанет. Всегда нагревательный элемент, конечно, будет горячее. И пусть он будет 130 градусов, там, и даже 150. Но все равно масло очень коротко за очень такой короткий промежуток э, времени не успевает нагреться то есть вы когда например у вас стоит очень горячий утюг вы быстренько до него дотрагиваетесь вы же не получаете ожог ну вот здесь то же самое вот этого тепла оно именно рассчитано так чтобы у вас масло выходило масло было а не нагревалось больше там порядка 40 градусов чтобы как раз сохранить максимальные все в нем его свойства все уже продумано. Наше масло готово. Посмотрим. Из 600 грамм семян у нас вышло где-то 180 грамм масла. Ну, это порядка 30%. Больше, да, больше 30%. Да. Это вообще, конечно... Ну, в общем, показатель хороший да, хороший, да. Сопоставим с выходом на промышленность. Мы как раз замеряли температуру во время выхода масла. Прям, прям вот как оно капает со шнека. У нас получилось самое большое, приближалось к 42 градусам. Это тоже очень хороший показатель. Ну, тут оно сколько? Уже остыло. Да. Ну, в принципе, да. 54 градуса, да. 34 градуса. Да. В общем, подтверждаю, что температурный режим был соблюден в процессе ожима. Так, надо хлебушку. Можно может, на попробовать, да. Конечно, масло любит отстояться, и тогда оно получится таким. Осадок упадет более прозрачным, хотя осадок тоже очень вкусный и полезный. Точно в соусы какие-то и в салаты имеет смысл. Вот. Ну вот наш такой этот целебный. Волшебный продукт. Плюс, конечно, домашнего маслопресса, это в том, что вы немного отжали себе масло, покушали свежайшее. То есть здесь идет ну, минимальное окисление, пока продукт свежий, и он максимально насыщен всеми фитонутриентами и той же омегой и так далее. Пришло время, масло закончились, насыпали, сделали новую партию. Это плюс. А у вас как на производстве? В нашем масле есть э, один плюс касаемо срока годности. Э, история состоит в следующем, что когда писался гост на оконопляное масло, тогда его отжимали только шнековым способом и из целых семечек. Вот, точно так же, как мы сделали, э, сделали это сейчас. Э, мы на производстве давим масло из ядер и гидравлическим методом. То есть там не происходит совершенно никакого нагрева. Операция очень быстрая и практически нет контакта с воздухом. Не благ... да, и благодаря вот такому э, методу срок годности нашего масла, вот, благодаря технологии, вырос на 50% процентов составляет полгода. Но после вскрытия э, мы рекомендуем потребить масло в течение одного месяца и хранить в холодильнике. Главные правила для сохранения природной ценности любого масла это защита от солнечных лучей. Это и стекло, однозначно. Да, это стекло. Обязательно, потому что пластик и масло очень быстро вступают в связь, и ничего полезного там уже не будет. Следующее – это соблюдение температурного режима, то есть его необходимо хранить в холодильнике. Да, и в плотно закрытой крышке. Плотно, с плотно закрытой крышкой для, для исключения контакта с кислородом. Я хотела бы напомнить нашим телезрителям, что масло конопляное нагревать нельзя. На нем ничего не жарит и не готовят. Иначе оно не то что теряет свои полезные свойства, но еще превращается в канцероген. То есть масло используется только в свежем виде в салатах. Ольга, давайте же попробуем ваше масло. Конечно. Процесс дегустации всегда самый приятный. Надо сказать, что аромат очень приятный, когда масло давилось. Шел такой нежнейший, очень приятный запах. В общем, хочу сказать, что масло получилось ароматное, да, что вкусное и не рычие. Да. В общем, прес одобряем. Отлично. Можно вот так вот в панировке сделать. Вот, да. Кстати, ядрошки уже готовы, можно есть, прям вот Да, они М -м. очень вкусные. Кто не пробовал? Могу сказать, что на вкус это что-то среднее между кедровыми орешками и подсолнечником. Но как-то вот есть все равно своя такая неповторимость. Но я все время добавляю а, вот эти ядра в салаты. Это у меня каждый день всегда стоят в холодильнике, в баночке, в закрытой. И как-то вся моя семья очень любит. И даже на работе у меня тоже сейчас кушают, <кушают>, <кушают> вот эти ядрышки. А еще у нас остался очень такой... Хороший, превосходный жмых Он тоже вкусный Можно попробовать Это да все съедобно, естественно Мы сделаем из него муку Дома, на своей домашней мельнице И сейчас я вам это продемонстрирую А мы продолжаем Наше безотходное производство Это мельница Домашняя Электрическая С каменными и да, с коронтовыми каменными фирмы Кома, очень качественная. Все-таки хорошую технику, если берешь, она, с одной стороны, немножко другого порядка, ну, то есть, как сказать, ломает наше привычное представление, что должно быть дома. Но, с другой стороны, она настолько качественная, что ее можно оставить дальше в по наследству. Мы засыпаем наш жмых, который остался после масла, и включаем. Yeah. <sighs> мука готова прошу оценить эксперта помол мелкий вкус отличный да, по-моему, хороший это прекрасный источник пищевых волокон клетчатки у вас же тоже есть в линейке да, да у нас есть в линейке нашей продукции, и она в основном используется для теми, кто старается побыстрее похудеть и, в общем-то, им это действительно помогает, mm -hmm. поскольку там много клетчатки, и эта клетчатка нерастворимая, mm -hmm. и она чистит наши желудок. В нашей линейке есть коноплин и есть конопляная мука. Mm -hmm. Разница в том, что коноплин делается из очищенных ядер, а мука из целых семечек. Mm -hmm. Коноплин берут для роста мышц муку берут для похудения. Между прочим, очень актуально. Так конопля безоотходна на всех этапах ее жизни, угу. начиная от выращивания, первичной переработки и конечной. Конопля на этапе выращивания приносит пользу нам не только в качестве плодов, угу. но и земле, и воздуху. В агрономии практикуют следующее. Для очистки и восстановления почв засеивают, специально засеивают коноплю своей корневой системой, она очищает почву. Конопля дает в четыре раза больше целлюлоза, чем древесина. Интересный факт. И еще один интересный факт. Конопля поглощает в четыре раза больше углекислого газа, чем деревья. Поэтому что есть легкие планеты? Это еще Это вопрос, ужасный. да. Это уже вопрос. Конопля растет, очищает почвы, поглощает углекислый газ. Через буквально три месяца выдает массу волокна, из которого, кстати, еще и первоклассная Между прочим... Кучу, да, кучу. да, достойный канопля. Канопля тоже из, конопля, из конопляной ткани. Конопля выросла, дала нам массу у окна, а, Стебель идет на удобрение почвы, либо для подстилки лошадям. И, конечно же, семена, которые перед вами, которые в процессе переработки не дают никаких отходов. Новая кукуруза наших полей. <с <с Предлагаю перейти к следующему еще одному очень интересному рецепту. Это сделать молоко. Отлично, молочка бы. Мы приготовили все для молока. Молоко можем сделать как из цельных семян, в кожуре. То есть профессиональный блендер, конечно, с этим справится. Единственный момент, после надо будет через мешочек отжать это, ну, чтобы не было вот этого скраба, который останется мелкого. Чтобы оно пилось, правда, как, было нежно, как могло. Не очень выгодный способ, кстати, потому что при отжиме mm -hmm. все-таки останется жмых в марле и какая-то часть белка тоже. Проще и полезнее сделать все-таки из ядер. Ну, из ядер действительно проще. Не спрашивайте меня, сколько класть и какие Мы... пропорции, потому что я всегда это делаю на глаз. Смотря, какой жирности молоко вам надо получить. То есть я предпочитаю сначала кинуть побольше. Если вам жирно, ну разбавить водой. Берем очищенные семена. Сколько мне жалко. А точнее, ну вот, давайте возьмем три ложки. Видите, с горкой столовые. В любое растительное молоко хорошо чуть-чуть подсластить и чуть-чуть подсолить. Подсластить чем можно? Либо финики. Вот у меня тут три финика. Мы сделаем достаточно много, потому что здесь съемочная группа, всех же надо напоить. Вот. И ну, щепотку буквально соли. Вместо фиников можно взять чайную ложку меда или сироп агавы, стеви, не знаю. Ну, вот. Оно просто чуть сложнее сделает вкус. Давайте да. Мы льем, да? Съемочной группы сколько вам? Я решила все-таки сделать пожирнее. Может, добавили, но ну, если что, попробуем всегда. Можем откорректировать вкус. Так. Ну что, немножко пожужим. Это Ликвип, кореец, прекрасная модель. Одна из самых таких лучших, не побоюсь. слово. Очень его люблю. Парное. Даже в съемочной группе останется. Ваше Мечко. здоровье. И долголетие. И ваше. вариант не сильно жирный угу. хорошо. мне все честно говоря удивляет такой прекрасный продукт как он ушел из нашей жизни он, получается только сейчас возвращается очернение конопли по историческим данным началось ну примерно где-то 60 60 лет назад когда она стала представлять угрозу нефтяным промышленникам в частности Даже так? и переработчикам древесины конопля дает четыре раза больше целлюлозы, чем древесина, а из конопляного масла можно делать биотопливо, конечно, в какой-то момент она стала представлять угрозу к большому бизнесу. То есть некий заговор прямо? Да, кстати, да. Статья именно так и назывался. Всемирный заговор против конопли. Но сейчас что происходит? Мы настолько отравили землю за последние, скорее всего, вот эти 50, 50 60 или 70 лет, что нам пора спасаться. А кто нас выручит? Наша любимая конопля, конечно. У нас сегодня получилось приготовить несколько самых основных таких блюд. Да, Масло, мы сделали муку, сделали э, молоко. Что же делать с ядрами? Ядра, на наш взгляд, самый универсальный продукт, который мы производим. Его можно использовать для производства молока в домашних условиях. Его, их можно добавлять в салаты, в каши, в смузи мороженое, и туда, куда вы еще сами придумаете. Нам с Андреем удалось сегодня вас немножко заинтересовать этим прекрасным продуктом. Я, например, уже давно приверженец вот этой нашей пищевой здоровой конопли. Мы желаем вам здоровья, счастья, и чтобы конопля всегда стояла на вашем столе и давала вам здоровье, энергию и жизнь. Всего хорошего. Спасибо. Thank you.